Меня зовут Максим Ильичко и я являюсь дипломированным специалистом в области психического здоровья. Я врач-гипнотерапевт, уже более 10 лет практикую методы психологической помощи, основанные на внушении. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите комфортное место, где вы бы могли полностью расслабиться.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 в самое глубокое путешествие в вашей жизни. Путешествие в царство вашего подсознания. Теперь представьте, что вместе с дыханием в вашу голову входит прекрасный свет. Прекрасный золотой свет. Позвольте этому свету разлиться вниз, по всему вашему телу. Вниз и глубже, наполняя все ваше тело замечательным золотистым светом. Вы чувствуете успокаивающее действие этого золотистого света. Он умиротворяет и успокаивает, помогает расслабиться телу и постепенно сознанию. свое сознание. Осознайте мысли, мелькающие в вашем внутреннем сознании. Но не позволяйте этим мыслям захватить вас. Представьте, что вы наблюдаете за своими мыслями, Если вы поймете, что думаете о чем-то, просто отпустите назад и снова наблюдайте за ними. Теперь представьте что вы стоите на пустынном пляже и смотрите на бурное неспокойное море это тяжелое черное море волны накатываются и разбиваются накатываются и разбиваются, накатываются и разбиваются. Вы слышите, как согласованы волны с вашим дыханием? В то время как вы вдыхаете и выдыхаете. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Медленно. Постепенно. Слушайте, волны накатываются и разбиваются. Накатываются и разбиваются. Катываются и разбиваются, пока волны и ваше дыхание не станут едиными. Успокойте свое сознание, помните о золотистом свете внутри его, свет мерцает и смеркает, наполняет теплотой все внутри вас, миротворяя. Успокаивая вас. Ваше дыхание становится спокойнее и ритмичнее. Так же, как волны моря поднимаются легко, тихо нежно, когда морские волны подчинились вам, выглядывает солнце и согревает море пляж. Небо, землю и все на ней. Вы чувствуете себя спокойнее, удобнее. Расслабленный. Вы умиротвореннее с каждым вдохом. Представьте себе восхитительный красно-золотистый закат, небо наполнено желто-золотистыми оранжевыми и малиновыми цветами, пересекающими бесконечную синеву, отражаясь в волнах золотисто-малиновые волны, покрытые рябью. Вы этим великолепным зрелищем. Просто расслабьтесь, отключитесь. Расслабляйтесь сильнее, сильнее, сильнее. Сейчас я сосчитаю от десяти до одного. И с каждым нисходящим номером счета вы увидите, что погружаетесь глубже в расслабление. В сто раз глубже с каждой цифрой, которую я произнесу пока я не закончу счет. Тогда вы будете в тысячу раз расслабленнее, чем сейчас. Итак, готовы? Десять. Включитесь в сто раз глубже вниз в расслабление. Вниз и глубже, опускаясь в сто раз глубже, чем вы были раньше. Легко скользите вниз расслабляясь, освобождаясь, полностью отключаясь. Девять. Расслабление. Все глубже. все более и более и более и более расслаблены, погружаясь сто раз глубже, чем на счет десять, погружаясь вниз все глубже вниз, отключаясь. Вы чувствуете себя все глубже и глубже, сильнее, расслабленнее полностью расслаблене. восемь расслабьтесь еще сто раз сильнее комфортнее Расслабленнее. в расслабление Становится все сильнее и сильнее, все глубже и глубже. Семь. Теперь отключитесь совершенно, вы в сто раз расслаблены. Расслабьтесь, отключитесь все глубже и глубже в расслабление. Шесть Глубже, чем когда-либо раньше до этого, расслабляясь все больше и больше, плывя вниз, более глубокое расслабление, расслабьтесь, расслабьтесь еще глубже, пять, вы уже на середине пути, на половине пути в глубочайшее расслабление. Вы слышите мой голос, вы глубоко расслаблены, вам комфортно и уютно. 4. Расслабьтесь еще в сто раз сильнее и сильнее и сильнее. Расслабляйтесь все глубже и глубже. В расслабление вы все расслабленнее и спокойнее. Расслабленнее и спокойнее. Три. В сто раз расслабленнее вы плывете вниз в более глубокое расслабление. Вы все больше и больше, все больше расслаблены, чем когда-либо раньше погружаешь в полное расслабление. Расслаблены. Вы полностью расслаблены, так комфортно и уютно Легко и уютно Вам сто раз уютнее, сто раз удобнее вы погружаетесь все больше и больше в расслабление. Один. Теперь расслабьтесь тысячу раз. Расслабление. Вам все комфортнее. Вы расслабляетесь сильнее, погружаясь глубже, чем когда-либо раньше. Теперь вы находитесь в полнейшем расслаблении. Каждый нерв, каждая клетка, каждая фибра, каждая сознательная частичка вашего тела полностью и совершенно расслаблены. От макушки до кончиков пальцев ног, каждый нерв и каждая клетка, каждая фибра, каждая сознательная частичка вашего тела полностью и совершенно расслаблены, расслаблены. Полное расслабление. Расслабьтесь, и пусть ваше тело и пусть ваше сознание расслабится по мере того, как мои слова вливаются, перетекают через ваше сознание. Ваше внутреннее сознание может впитывать получаемые сообщения прямо сейчас. Все уровни вашего тела, сознания и подсознания работают в совершенной гармонии. Постепенно продолжайте погружением. Самое глубокое и приятное расслабление. Все звуки растворяются где-то вдали. Вы слышите мой голос. Вы концентрируетесь на моем голосе. Я хочу, чтобы в вашем сознании четко запечатлись три основных момента, касающихся депрессии. Именно это мы собираемся сейчас обсудить. И каждый обозначенный мною пункт депрессии абсолютная истина для вас. Первое, что вы должны уяснить, вы имеете полное право на жизнь. Вы ничем не хуже других. Вы такое же дитя Вселенной. Материальной и звездной. Вы имеете право быть здесь. устроена вселенная. Вы должны понять, что существует универсальная система, которая больше человека любого из нас. Поэтому мы можем быть в мире с самим собой. И если захотеть, то здесь мы переходим ко второму пункту. Поскольку универсальный план Вселенной затрагивает всех, не считая стихийных бедствий, то все депрессии подсознательно создаются нами. Самим себе. Депрессии создаются самими нами. Теперь каждая эмоция отражается на электрохимическом балансе мозга, состоянии затяжной депрессии может вызвать электрохимический дисбаланс который в большинстве случаев останавливается самостоятельно имея за плечами значительный опыт я обычно могу безошибочно определить необходимость лечения и тех то в состоянии справиться сам но в таком случае депрессия депрессией приходится бороться когда вы казалось бы снова чувствуете себя хорошо но через некоторое время несколько часов или несколько минут депрессия может снова вернуться и продлиться несколько дней и даже недель и таких скачков вверх и вниз может быть несколько до тех пор, пока все симптомы депрессии окончательно не исчезнут. Теперь третий пункт. Он касается времени и необходимости жить. Причем не просто настоящем, а в каждом моменте здесь и сейчас. Итак, третья абсолютная истина это необходимость проживать каждый момент. например вчера вы чувствовали себя подавленным но сегодня новый день каждый день это новое начало новый день это новое начало а каждое новое утро это новый мир сегодня наш самый важный день день остался позади мы не можем жить в прошлом и двигаться вперед одновременно потому что пребывание в прошлом притуплят границы нашего восприятия действительности прошлое даже если это всего лишь вчера может быть полезным, только как урок и опыт для дальнейшего действия. Нельзя считать на ушедшее прошлое абсолютно потраченным временем. Мы в конечном итоге чего-то достигаем. Случалось ли когда-нибудь, чтобы вы ощущали, обстоятельства складываются против вас из-за неудач, разочарований? Или вы говорили себе, «Мне бы хоть одну передышку остановиться и получить возможность начать все сначала». Хорошо. В таком случае запомните, что сказал однажды один умный человек. не правы те, кто скажет, что я больше не приду, пытавшись однажды достучаться до вас и проиграв, я буду стучать каждый день за дверью и требую, чтобы вы очнулись, поднялись, боролись и побеждали, даже если вы глубоко в болоте и продолжаете кричать. Я протяну руку помощи тем, кто скажет «Я могу». Даже упав слишком низко, вы можете найти в себе силы подняться и быть человеком, Вчера к концу дня солнце зашло за горизонт, небо было паспортное. Ни одна звезда не сияла на небосводе, вы были удручены, подавлены. Потому что день принес только одни расстройства. Сегодня вы просыпаетесь от ослепляющего солнечного света, льющегося через окно. Новый день у вас в руках, новые возможности идти вперед, опираясь на опыт, извлеченный из вчерашних неудач. Каждый из вас, каждый из нас существует для чего-то. Каждый достигает фазы универсального плана, который Безусловно, больше и значимее любого из нас течение жизни продолжается. Нравится вам это или нет, когда мы открыты для жизни, то понимаем, что каждое прожитое событие приводит нас к выполнению того или иного пункта основного плана. Когда мы пытаемся извлечь максимальную пользу из каждого дня, с каждой минуты, тогда само собой все начинает упрощаться. Мы должны прислушиваться к происходящему. Прислушаться в ожидании. Вы не прислушивались в ожидании. Вы вообще не прислушивались на самом деле вы были сосредоточены на собственных проблемах и до тех пор пока вы концентрируетесь на проблемах они не оставят вас потому что вы есть то на чем вы сконцентрированы вы то о чем вы думаете, когда вы позволяете вашему беспокойству уйти? Когда вы позволяете проблеме исчезнуть? Начинаете мыслить по-другому? Тогда реальное решение неприятностей возникает само собой. Все дело в том, что когда ваш мозг свободен от беспокойства, он способен работать на полной эффективности. С этого момента вы должны сказать себе я отпускаю свою депрессию я поддерживаю и развиваю свое хорошее настроение каждый день. Каждый день я отрицаю все негативное и вижу только позитивное в мире единственная причина по которой вы, до сих пор находитесь в состоянии депрессии, это то, что вы не знали, как бороться темными мыслями и как впустить в себя светлые мысли, надежду и любовь. Каждый день это новый вызов, новые возможности. Проявить себя, поверить в правду, любовь и надежду, понять, что вы не беспомощны, вы не безнадежны, что вы можете провести четкую границу между событиями и реальным происходящим в ваших реакциях на события и в вашей жизни события которые случаются и ваши отношения к ним это очень разные понятия нужно уметь отличать само происшествие от вашей реакции на него проблема это не то что вы потеряли работу что от вас ушли жена или муж ни одна из этих вещей не есть сама проблема. Проблема – это ваша реакция на случившееся. Это те фразы, которые вы произносите в собственной голове. больше никогда не смогу жить нормальной жизнью. Конечно, все это будет казаться неразрешимой проблемой и начнет давить на вас, если вы будете продолжать нагружать себя плохими мыслями. Вам надо научиться менять фразы, которые вы произносите в своей голове на совершенно противоположные. Хорошо, допустим, я сделал ошибку, но я ее больше не повторю. Да, моя жена ушла, я очень по ней скучаю, но надо продолжать жизнь, я могу начать все заново. Какие бы вы фразы себе не говорили, пока вы не научитесь переворачивать их в свою пользу, в собственном сознании вы будете мертвы. Это и есть смерть. Не оборачивайся назад. Нельзя оглядываться, нужно в полную силу жить настоящим моментом и наслаждаться. Разве вам никогда не хотелось сделать чего-то, или достигнуть что-то, чего вы никогда не делали и не добивались. Берите от каждого дня все, что можете. Радуйтесь солнечному свету, смеху детей. Позвольте себе во всем разглядеть хорошее. Позвольте... Каждому новому дню постепенно вытеснять вчерашнее. Помните, что поднимающийся на лестницу должен начать с первой ступеньки. Путешествие длиной тысячу миль начинается с первого шага. Сейчас И каждый новый день поднимает нас на ступеньку выше вчерашних неудач, депрессии и потерянности, в открывающийся заново для нас мир. Сейчас я хочу, чтобы вы в своем воображении нарисовали себе знак табличку, которая бы висела прямо напротив вас. А в ней лишь три слова. Это было вчера. Это было вчера. Это было вчера, когда ничего не получалось. Это было вчера, когда вы не смогли справиться со своими плохими мыслями. Это было вчера, когда вы оставили надежду. Это было вчера. И это было вчера, когда вы думали только о себе. Это было вчера, когда вы сделали ошибку. Когда вы сказали что-то неправильно. Это было вчера, когда вы сделали что-то неправильно. Это было вчера, это было вчера, когда вы ненавидели себя, но каждый день это новое начало и каждое утро новый мир и прошлое прожито не зря и не впустую. Поднимаясь на его останках, вы в конце концов к чему-то приходите. Заменяя темные мысли светлыми, мы осознаем, каждый момент – это новая возможность. И если вы примете эту истину, то есть сердцем почувствуете всю теплоту любви, правды и надежды. Расслабьтесь полностью, помня, что существует тот универсальный план и понимаете вы или нет, вы проходите через его этапы. Тем не менее, проходя через опыт, через который вам суждено пройти, вы должны быть хозяевом собственной судьбы, а распоряжаться самостоятельно своими чувствами, чтобы ощущать рассвет нового дня после ночи яркое солнечный свет ничего не значил если бы мы не могли его сравнить с темнотой ночи мы можем понимать жизнь только через контраст чтобы негативно реагировать на проблемы, случившиеся вчера, вешайте на них нарисованные воображаемые знаки, говорящие «это было вчера», «это было вчера», Скидывайте проблемы с ваших плеч и ложите их назад и оставляйте их там, потому что в результате вашей практики сама гипноза и преобразование негативных мыслей в позитивные, вы научитесь чувствовать каждое новое утро, новый мир. Новый день, как новое начало, без депрессии, без расстройства, без неприятностей. День, который был лучше во всем. Вы позволили. Вашим проблемам оставить вас. Вы запретили им унижать вас. Это вы теперь рулите, переворачивая все негативное в позитивное. Потому что на вас влияют не события, а ваша собственная реакция на них. И создавая темными мыслями негативную реакцию на происходящее, вы позволяете депрессии подавлять вас, управлять вами каждый момент вашей жизни. Вы научитесь спокойно расслабляться с мыслью о том, что вы можете носить свой значительный вклад универсальный план. И вы будете это делать, и создавая светлыми мыслями, позитивными реакциями на происходящее, вы позволите депрессии раствориться. И позитивные мысли, позитивные чувства начнут управлять вами и вашей жизнью, каждый момент вашей жизни вы учитесь спокойно расслабляться с мыслью о том, что вы можете вносить значительный вклад в универсальный план и это будет так. Вы будете это делать. очень хорошо и это может стать еще лучше эффективнее с повторением это должно стать для вас важным уметь расслабляться часто и основательно скоро вы вернетесь к Своим повседневным делам и ощутите, как легко вы можете концентрировать свое внимание, насколько вы прибодрились, освежились и успокоились после проведенного сеанса. Теперь мысленно вернитесь в то помещение, где вы прослушиваете этот сеанс. Теперь откройте глаза почувствуйте себя легко и свободно и тем быстрее вы начинаете забывать что когда-то где-то с кем-то что-то было вы думаете о вашем настоящем о том как хорошо вам жить как легко и просто вам все дается сейчас просто позвольте этому всему остаться в вашем сознании и быть с вами. На нашем YouTube канале студия прямого внушения вы можете послушать другие сеансы для улучшения качества жизни. С вами был Максим Величко. Благодарю вас за внимание. Желаю вам удачи, до новых встреч!